Я такие практики называю практика-психологический лайфхак. На мой взгляд, вот эти технологии должен знать каждый современный человек. У нас каждый день происходят какие-то события, какие-то новости, мы все время кипим в буре, окружающее у нас пространство, либо стрессовая ситуация, либо какое-то событие выбивает нас со скалеи. Мы выключаемся из этого окружающего пространства, мы выключаемся из осознанности, и наступает состояние, либо мысли достали, либо ощущение разбитости, разорванности, не могу сообразить, не знаю, что мне делать. Ну, вот похожее состояние, я подгружаю даже такой триггер, чтобы вы запомнили эту практику. Когда вы испытываете состояние, хочется на себя руки наложить. Вот если оно наступает, ну так сделайте это. Возьмите, наложите руки. Практика наложения рук. Вы садитесь удобно, комфортно. Одну ручку кладете себе на лоб, другую ручку кладете на затылок, в том месте, где голова прирастает к шее. Закрываете глазки. Дышите через рот глубоко, расслабленно, комфортно. И почувствуйте, как от ладошки к ладошке приятные импульсы идут. Приятные ощущения. Словно что-то в голове внутри соединяется, налаживается. Словно проводочки соединяются. И вы дышите глубоко расслабленно и ловите это ощущение. На самом деле в этот момент образуются новые нейронные связи. И вот это ощущение соединяющихся проводочков ⁇ это и есть вот это новые нейронные связи. Дышите спокойно, расслабленно, глубоко. Фокусируйтесь только на своих ощущениях. Как от ладошки к ладошке приятные импульсы идут. И подержите так руки некоторое время, пока не наступит состояние и ощущение, что хочется руки убрать. И тогда вы делаете медленный глубокий вдох, на вдохе соединяете обе ладошки вверху, словно шапочку снимаете, словно остатки мусора, и сбрасываете вниз на выдохе. И меняете положение рук. Рука, которая была сзади, идет вперед, рука, которая была впереди, идет назад. При этом вы глаза не открываете и продолжаете дышать глубоко, расслабленно. И теперь почувствуйте, как эти приятные импульсы спускаются вниз по всему телу. Словно мурашки начинают бегать у вас по всему телу, до кончиков пальцев ног. Приятное, спокойное ощущение. И продолжайте дышать. И через некоторое время вам захочется руки убрать. И вы делаете тоже глубокий медленный вдох. Словно остатки мусора снимаете и на выдохе сбрасываете. И выдох. Открываете глазки. И если в зрительном анализаторе у вас, как только вы открыли глаза, есть ощущение того, что ярче, четче, светлее, что-то изменилось, значит все произошло, все хорошо. Если этого ощущения нет, значит повторите практику еще раз. То есть... Опять поменяйте руки, закрываете глазки и держите некоторое время, пока не будет состоянии легкой усталости. Снимаете, сбрасываете, меняете ручку, еще подержали немножко, сняли, сбросили, глазки открыли и делайте до тех пор, пока не будет вот это ощущение, что что-то поменялось, как-то ярче стало. Это можно делать 2, 4, 6, 8 раз. Самое главное, чтобы это было... Вот такое двойное, двойная цифра. То есть полярность в наших руках все-таки существует, поэтому обязательно делаем четное количество раз. Психологический лайфхак – наложить на себя руки. Сразу меняется ваше состояние, ваши ощущения. Удачного дня. Пока. Пока.